Одноклубники, всем привет, кто смотрит данное видео Сегодня у нас на отправке Мотобуксировщик Букс Клаб Так называемая Стандартная комплектация Ширина гусеницы 500 Длина 1450 и Высота 760 На данном мотобуксировщике Установлен двигатель Лифан 13 лошадиных сил И также По желанию клиента Была установлена тяговая звездочка с большим количеством зубьем. Штатная у нас идет 11 на 26 По желанию ставим 11 на 32 То есть дает больше тяги На низких оборотах Ну и соответственно меньше скорости Максимальная скорость а, При таком соотношении до 35-37 км в час а, В лесу иногда это более чем достаточно а, Цепь штатной комплектации Мы ставим импортную усиленную а, Никакую не ни ежевскую Успокоитель цепи кладем в комплект на случай, если клиент вдруг захочет поменять угол атаки. Ну и соответственно, если переставить болт сюда, то цепь ослабнет. Тогда успокоитель будет нужен. А в минимальном положении успокоитель абсолютно ни к чему. Но мы все равно всем даем его вместе с документами на мотобуксировщик фара в стандартной комплектации у нас стоит светодиодная 27 ватт по желанию можно поставить 36, 60, 90 ватт все в зависимости от катушки катушка стоит 3 ампера по желанию также можно поставить 7, 18 подвеска на данном буксировщике стоит катковая мягкая, независимая дополнительно мы продели металлический тросик чтобы катки не переворачивались во время движений по неровным поверхностям так как это бывает иногда ну и вовремя можно не заметить и тем самым повредить либо гусеницу, либо резиновый обод телеги цвет захотели охотник также можно и выбрать Цвет это турист зеленый, оранжевый экспедитор и красный рыбак. На всех моделях устанавливаются сразу крепления под толкач. Если даже вы приобретаете без толкача, крепления у вас будут. Ну и так как этот буксировщик будет оборудован толкачом, мы вывели клевму для этого. На толкач. То есть толкач можно запитать параллельно проводке, которая на руле. Под капотом у нас спрятан это вариатор Safari, заинтересован от снегохода Буран и двухопорный кронштейн на самоцентрирующихся подшипниках. Ремешок ставим чешский Рубена Арктика. Кто говорит, что? Сложно менять ремень Очень просто Откручивается два болта и стойка отводится в бок Но тем самым Скидывайте ремень и ставите новый Но так как ремень хороший стоит Вообще самый лучший из ремней Что есть на рынке То замена ремня произойдет не раньше Чем через Три сезона Все резинки Крепления капота и остальные движущие элементы мы смазываем силиконовой смазки, чтобы у вас на морозе они не треснули, не лопнули. Как видно на видео, площадка у нас из ПНД пластика, к ней меньше прилипает снег. Ну и соответственно она, она не портится, даже если будете перевозить ящики или что-то в виде типа канистра ну и самое главное этой площадке что снег не прилипает под основанием ее и спокойно вылетает а руль у мотобуксировщика укладывается под капот а на случай транспортировки или во время стоянки очень хорошо не заметает кнопки рычаг газа и не обмерзает тросик внутри рубашки ну вот уже подъехал клиент за своим верным помощником Андрей, передайте привет всем подписчикам. всем подписчикам Ну Андрей еще нам покажет видео своих выездов ну и напишет отзыв как у него все прошло все мотобуксировщики буксклаб заезжает своим ходом на руках их никто не затаскивает ну и сейчас покажем, что техника готова эксплуатации сразу же после выхода с завода также с мотобуксировщиком был заказан модуль толкач с санями волокушами подшитыми с санями металлическая обвязка, дышала идет все в комплекте. Модуль толкач укомплектован всем сразу. Это фара 27-ваттная, рычаг газа, кнопка 2 в одном, резиновые ручки, ну, соответственно, тросик газа, гофра и все, весь необходимый крепеж. Кстати, проводку для своего буксировщика мы делаем морозостойкую. В отличие от других производителей не берем обычную, домашнюю. Такая проводка на морозе у вас не лопнет при сгибах. Вот закончили упаковку в прицеп. А длина, одна Длина прицепа метр восемьдесят пять. То есть буксировщик спокойно входит и остается место Сани Волокуши и модуль толкач.